Слушайте, я уже понял что нужно делать так но ну дело в том что нужно обычным персонажем, зачем нам легендарных Нет, ну у нас есть персонажи которые могут уничтожить и при этом спорю всякие интересные штучки поэтому используем меняем, улучшаем так же самое делаете просто супер тактика как мы тогда не додумались за это я не знаю уровень до 12 минут так делать 5 но это не важно. 200, кто у нас вообще прилег, он нормальный. Сейчас опять. Они будут уничтожать. И тактика такая. Использовать вроде с умом. Кто не делает, как просто счет какой-то. Сынкачок. Также берем купить и рубики. А, новый день начался. И... А, да. Новый день. Да, даже сегодня не будет. Что-то не так сегодня. Так, пошли 2-2. Тун -тун -тун. Скоро выиграем. Это вторая колонна, кстати. Не первая, а вторая. покуган Баку Баааай. Бакулган на поле. А, кстати, кто пан на Бакугана? Пиши поиска покуган Бакулган Банг Хаб мой ролик. Три ролика. Первая часть, вторая часть и третья часть. Поли сделаешь найти. То, то так поисков можно найти, но тяжело. Так вижу, что персонажи не используют обычных враги. Наш напарник хитрый в а мы обычные. такие вот другие так думаю понял главное тут не раскоррость так а я построю еще карту восьяка начнут здесь стоять нашу форму будет четко если постараться конечно я верю в вас если вы поставите лайк это значит что я выиграю тем самым я беру себе клики и скажу все нормально давайте мир кидан давай, я думаю а он уже так вот сок сам ну может блин? я уже призываю нормально а он же готов к этому. Ну ладно. Так. Ну, а дело в том, что мы хотим что-то захватить, да? Что он такое? А, блин, какой-то утрин, Вырубил меня, вырубил отлично, блин, блин для Вот, конечно. Да, ты знаешь, будет где-то секретно ждать, чтобы прям было такая не А, нап нападает на на пацаны, давай, сюда, вот, Слушайте, сейчас нас вырубят, слушайте. Плохо дело. Нет, чувачок меня сейчас вырубят. Поможешь, не? Ладно. Не поможет. Проходу тут не сиря А, это миллионы, Спасибо большое. Реаль, Реально крутые, как понимаю. Да оно помогут. Да, это есть пас. больше, больше, больше. Ага. Он уже хочет напорбить. Че то есть? Ну чувак, вы сами навод. Я не знаю, че, блин, че меня любят такие убивать этими арбалетами не понимаю воздамся я узнаю чуть дело. Есть боя ну, ну видите резерв юнтов не понимаю эти читеры в нем отстали Никак не делается. Возможно, не слабака у вот, Там третий, четвертый, пятый, первый. Первый. Да, всегда больше первый. Там ну, арбалет у меня прикольно, вот в чем дело. А сотку? Да вот не знаю. Там просто не та карта, конечно, но... Я бы не хотел а нам дар болеть. Автоматик. Ну, в принципе, может. единственный шанс, как я так понимаю. Кстати, кто у вас, вас требований? 75, 50, 75 50, 15, 15, 20, 15, 26, 145. Ну конечно я такой себе, так что давайте я ну как по-моему, нормально, прокачаем, не то, даже не прокачиваю в Англии, но сурово у вас тут, сурово вам, сурово, скажем ну и защиту будет, наверное, классно, потом призываем рыцарей, обычных персонажей, и будет все классно, в принципе если мы проиграем то беру эту башню для битвы 2 первая я 1 вторая я 222 так что так как так игра поручить порузится вообще знаешь что дело в том что он заберет и все а я башню купил а как я хотел а как я хотел я тогда поблизости перестроить что-нибудь да дела есть... пожалуйста тащи как-то так у меня конечно есть войны какие-то хоть обычные войны, Но войны есть Пойдет, ему ним поздоровится. Ну, все вроде. Хватит оно вот, точка все. будем здесь? на четыре брать. Побери. Да, призыв а они сделают точку буральную туда туда чтобы прям запугивать врагов так, ну и что делать 8 да вот так у нас пробовать В принципе можно да, что-то не летить стоп куда куда не давайте так вы нормально будете да, да. сейчас будем западать я отдыхать хочу пожалуй а. Ападает. В принципе, можно. А. Чувак, что-то а. Не знаю, в чем происходит, да, сейчас Успите, он столько войну призывает, как Я только одну сам ну, построил, второй я построил, у 50 копий. Ну хоть как-то, но я хоть как-то помню. Так, я о том, что нужно еще призывать вот и все. Хватит, хватит. А такой я не хотел бы. Ну, тут нужно второе атаковать. же, Так скажем. Запасность. Я понял вас. Вс ⁇ же что-то он там призывает. Кемот, откуда? Что произошло? Али вот, чуваки, я так не играю. Ну, ну, Я не знаю, что с этим миром такой, как я и хотел. Я не знаю. Я тоже пытаюсь плитающих призвать, когда там что то не могу. Как-как, не просили, но... что Блин, мы сюда сделаны откуда не такие персонажи слушайте хилки и эти все остальные отлично армия слушайте так окей окей я тебя понял слушайте ману нам не нужна мана нам вообще не нужна копайте копайки чуть ну, чокнул нападешь дерман потом нужно ладно в принципе в Армия, они стоят армию понимаете вот, точка, здесь Уж где он на него падает? Хорошо, на мелках нападает. Трус, да? Нет, я в этой наверное, не буду играть. У нас лучше. Давай до сотки вернём. Так вот такой Ну-ну, ну, с ума сойти что ли? Как у меня такие персонажи? Ну, Вау, просто. Вау. Они такие же самые, как у меня были раньше быть сперва колоды нужно было бы делать и менять ладно не но ну посмотрим там поставить можно посмотреть а потом уже будет делать. берем беру а вторую просто забейте забейте это не важно все оказываем а у меня захватит Череп. Ну откуда у него пцов Вы сами Все видели. Ориентируйся. Давай, нападай. Ага, сделанный. Смотрит забоин, встретиться. Он смотрит. В общем, вся суть это то, что количество побеждает всего. Если прокачаешь, если если первый раз персонаж, сам ты сможешь сделать да кстати я помню что написали что не ходишь ну ладно очень понятно я просто за всеми вообще вообще не накладывается на все здания нет на как никогда не сдавайся первый уровень второй враг а? как думаете чтобы нужно менять первую кого да ну да я слышу я иду, думаю не плевать беру только так получится самое лучше всем удачи и всем пока ок сейчас я поиграю Ага, вот он проиграл. Капец, что за жизнь?